как сделать ваше видео более интересным. Конечный результат. Привет, народ. Я Джей, и сегодня я решил поменять стиль моих видео некоторым не нравятся объективы рыбий глаз простой способ снять видео это направить камеру на объект и использовать только имеющийся свет но гораздо интереснее когда мы можем контролировать свет и быть креативными как видите так совсем скучно поэтому давайте немного поколдуем и посмотрим улучшит ли это ситуацию включите софтбокс и вырубите домашнее освещение и еще лучше будет с освещением фона это добавит глубины и цвета. Подберите самый подходящий объектив. 50 мм. 35 мм. 18 мм. До. После. Надеюсь, вам понравилось. Можете смело поделиться. И не забывайте подписываться. Вернусь через две недели. Не унывайте, ребята. Всего вам. Пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин.